друзья приветствую вас на своем канале и сегодня в своем видео я расскажу как сделать в google chrome э, стиль windows 11 открываем google chrome э, если вы помните то контекстное меню у нас э, полукруглое идет вот видите, здесь здесь квадратная в 1 windows 11 полукругом и что нам необходимо сделать нам необходимо перейти по следующей ссылке забиваем Chrome, двоеточие Flash, uh, Flex. И у нас здесь есть Windows 11 Style меню. У нас он отключен, Disable. Нам необходимо его включить. Выбираем Enable All Windows Version. И нажимаем реланч перезапуск. Google Chrome перезагружается, нажимаем правой кнопкой мыши и видите, у нас контекстное меню стало как Windows 11. Ребята, если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока!